Фамилия, имя и отчество. Чеботаревский Андрей Ильич. Год рождения. 2001. Место рождения. Новосибирская область, город Каргат. Когда призвался? 4... 2 декабря 2019 года. Воинская часть. 58 198. Это что такое за часть? Это первая танковая армия, первый танковый полк. Место дислоцирования. Город Москва. Самая Москва? Там область Московская, Ниловский район, поселок Калининница. Вот это будет точно. Так, понятно. Какую задачу вам ставили? Нам сперва задачу поставили приехать в Воронежскую область, побыть там две недели, потом вернуться назад. Так и получилось. Потом в январе мы приехали, нас отправили опять в Воронежскую область, мы там простояли. Нас потом отправили в Белгород, мы начали задавать вопросы, зачем. Нам сказали, типа не бойтесь, ничего не будет. То есть, если типа, что-то начнется, максимум, говорит, поле границы станете вдоль, чтобы украинские войска не зашли на Российскую Федерацию. Но Украину заходил где? Где границу переходили? Где-то в Белгородской области. Мы даже не знали, что на границы приходили. Куда вы шли? Какие, мы... какие города проходили? Я не знаю названия городов. Деревня проходили какие-то. Нет. Какие города проходили? Мы по городам не ехали, по крупным. По каким мелким ехали городам? Я не знаю название, я могу описать город примерно. Мы проехали по селам, потом был мост бетон, где машины ездили. Оттуда поехали небольшие села, как бы деревня, городов крупных не было, мы не проходили крупные города. А кто вам командовал, когда вы сюда зашли? Командир от старший лейтенант Мухаммед Галиев. Мухаммед Галиев? Его убили. Командир части. Я не буду ему говорить царство небесное, туда ему дорога. Командир части. Подполковник. С фамилию вспомнил. Лапин. Где вас разбили здесь? Я точно не могу сказать, но где-то здесь неподалеку. Сколько дней вы ходите уже? Я третий день уже по лесам ходил. Группа какая была? Я один шел. Со не, не был не... У меня. Со мной в экипаже в танке был только командир рот и наводчик. Наводчик сразу. Ну, экипаж стрелки. танка три человека у вас. Так точно. Танк какой? Т-72Б3. Ты... Заправка? 1700, 1405 литров. Насколько должно хватить? 300 километров. Понятно. Ну, ты раскаиваешься о том, что ты зашел в Украину? Да, я раскаиваюсь. Скажи, слава Украине! Слава Украине! Путин хуйло. Путин хуйло. Украина это сила. Украина это сила. Ну, подежить. Вот